Добрый день, дорогие любители игр. Вы на канале мир он Меня зовут Никита. Продолжаем играть в in Light. Так, вот, продолжаем как раз с парапланчиком. Как, как, как, я что-то забыл? Я забыл. Р1? Ага. Ура! Что? Как я выжил, блин? А как его использовать, что-то я забыл посмотреть? Еще болею чуть-чуть, если на группу ВК подписан, знаю, что я болел. Как бы еще чуть-чуть есть, так, остаточное, знаешь, ну, более-менее. А как его использовать секу? Я и забыл посмотреть. Управление мне, дайте. Не понял? А как? А на какую кнопку-то? Подскажите. Ну-ка, квадратик. Эть Эй! Эй! Эй! Эй! Как? Подскажи мне, пожалуйста, я забыл посмотреть Лан Я ж не буду тыкать все подряд Может его выбрать как-то надо? Нет Там какую-то кнопку надо нажать Какую, я не понял Так, ну давай чисто по логике Р-1 то прыжок. А если Родину удерживать? А если L2? А если вот? А, собака, ладно, я сейчас посмотрю, сейчас посмотрю. Ну, все, квадратик написан надо было нажать. Я прошлую серию включил, посмотрел. Оп. Ну так и говори. Но у него тоже. А куда ты полетел? А, да блин, у него дурацкое такое управление. Аж вот. Замечательная игра, замечательная Замечательная, как у тебя дела, рассказывай Подожди, э, э, то есть надо не вверху удерживать Я просто, короче, вниз, да? Я просто ничего не делаю, ладно, я просто вот так делаю А как спрыгнуть? Кружок Да что ж тебе так больно тут, прекращай Дальше куда? Сюда! Куда сюда? Сюда? Ну давай сюда, ладно Неплохо, для новичка Легче, чем кажется. Нихера не легче. до сих пор не могу поверить. Вальс каким-то образом включил свет. Но зачем ему это делать? Он никогда никому не помогал. Зачем ему снова давать людям свет? В целях каких-то. Каких Он использовал ключ ВГМ на автозаводе. Тогда свет вернулся. Логично. В прошлом военные заняли завод радиоэлементов питания на холмах. Угу. Но я понятия не имела, что их еще можно использовать И запитать половину города Береги этот ключ, Эйден Черт знает, на что он еще способен Нам пора на подстанцию Так, погнали Опять лететь? Вентиляция Вы можете использовать вентиляцию, чтобы продлить полет параплана С помощью вентиляции вы также восстановите выносливость вы можете подняться в воздухе на параплане непосредственно с вентиляционной шахты. Встаньте на нее и удерживайте квадратик, чтобы взлететь. а, -а, -а. Я понял, что, куда летим. Смотри, что творит, смотри, что творит. Ладно, я понял, повторять надо. Не так, кнопка! Неплохо. <реклама> Но тебе нужно потренироваться, чтобы обогнать меня. По-моему, а я... была гонка? По-моему, я прям <реклама> от жизнь, от отвратительно эдем. сделал сейчас. Я, я нечаянно не ту кнопку нажал. Все, не привык. Так, ладно, сейчас мы вот на этой этой, как подлетим. На этой хрени сейчас подлетим. Давай, Эйден, забирайся. Нам сказали, залазишь сюда, короче. Жмешь квадратик и летишь. Вот, прекрасно же. Прекрасно. Сейчас вот здесь полетим. Тут вот чуть-чуть вниз. Оп. Вот так. Ух! Ух, ух, ух! Как в попу-то задуло. Так, тут снижаемся, тут снижаемся. Ну да, надо потренироваться, согласен. Так, ладно, погнали. А, пока бежим, пока бежим, рассказываю. А еще вчера хотел сесть записывать, ага, Эйден. ладно. Да я иду, ладно. Гораздо лучше Эйден. Ну так. Управляй Жидненько. ветром. Или он будет управлять тобой. Я тебе шел, ватар ветром управлять. И чего дальше? Давай, я с тобой. Опачки, Полетело как. Ладно, ладно, ладно, я понял. r один квадратик, Р один квадратик. Так, вот сюда, вот сюда, вот сюда лети. Вот так, оп, вот так вот чуть-чуть вниз, а потом как, ух, вверх полетели, нормально, нормально. Нормально, ляжки прям продуло сразу. Ты с ветром будь аккуратней, продует, будет потом. Шо, каким потоком воздухом я туда понесло. Оп! Ты видала, что могу? Ты Эда? видала? Хорошо, отсюда уже не так далеко до подстанции. А мы будем Иди после извести. каждой крыши так делать. В одиночку. Ты большой мальчик, разберешься. Есть еще одна у метро. Я туда. Если мы заставим работать хотя бы одну, то сможем включить их все. Но. Как это сделать? Это не космическая техника, Айден. Это старые приборы. Нам нужно проверить предохранители и кабели. Я тебе шуи, теперь. Капец, я не учился на эти профессии. Давай не будем. И те, куда лететь? Туда? А где мои шахты? А там внизу зомби. Я не хочу. Мне типа туда надо. А далеко вообще? О, параплан появился, смотри. Первый уровень. Его можно прокачать. А, а Прикол. У нас 4000. 4000 это много для этой игры? А, ну лететь прилично. Смотри, я-то думал, у нас вот эта вся карта. А то, оказывается, вторая подлокация появилась. Тут что-то будет? Непонятно. Пятый, шестой уровень. Нужен. А, типа по уровням еще зоны раскиданы Ладно Гринделка нас не интересует О, я могу в здание прям залететь, да? Ладно, ладно, полетели, не будем мы это тянуть Как... Ни хрена себе Как я взлетел Сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда Сейчас пройдемся здесь, позырим Позырим, что тут есть Так, ничего нету Плохо, плохо Вот, вот, вот сюда хочу Оп. Оп, видал, как прекрасно И тут сейчас залетим. Не знаю, как высоко. Ой, все, опять нос забивается. Этот параплан. Можно его как-то улучшить? Угу. Возможно. Но это лучше спросить у мастера. <свистит> <свистит> параплан! <свистит> вот это я смягчил сейчас падение, ты видел? Я в последний момент включил параплан. И не сломался. Тут, чуваку, больно. А что на, на крыше что-то кого-то бьют? это высоко подниматься. Тихо, в беспалева. Что, ты проснулся, что ли? А, ты не один. Прости. Не хотел мешать. Да что ж такое, что не спите-то, Да, идите в задницу. Вот так, оп. Ай. Ладно, не так больно. Все, я не чувствую себя безопасности. Ух ты, вашу зануку. Что вам надо от меня? Парни, я не готов. Я параплан как бы ждал не для того, чтобы с вами бороться. Тут вот все, я летаю. Да куда ты полетел-то? Эти парапланы были любимыми игрушками ночных бегунов. Ты да? ночной бегун? Я ночной бегун? <схот> Если бы они были невероятные, Эйден. Настоящие герои. Мы же должны встретить Что хоть одного. У общего любовь к стимуляторам. Но может быть когда-нибудь. Так, вот завод. Не сюда, по-любому. Да. Да, электростанция. Так, и чё? Я вижу, как туда попасть. Вот сюда. Короче, я говорю, что болел, да, все, все дела. Вот это понятно, все чуть-чуть получше, но... Вообще, вот по этой херне лазить не, это, нежелательно. Соедините кабель на электрической подстанции. Ладно. Рядом контейнер с я рад за него. Ни хрена себе, как высоко лезть. Мне не хватит энергии туда залезть. Тихонько, тихонько, тихонько. Сюда, спрыгивай. Так, тут есть проход? Давай я предлагаю сначала снизу поискать. Потом уже... Ладно, не хочешь слазить, не надо. Много говорю, начинает нос забиваться. Так что, если что, буду иногда это... По Поменьше говорить. Чем хотелось бы. С да я понял. Можно мне... Давай, большой дядька выбит с той стороны. Эй, ты? Не видел где-то тут ренегатов? Нет. Пацаны, что, подгружайтесь. Да? Успокойся и дай я глоту подумать. О чем тут думать? Почему бы не вернуться на базу? Это миротворц? А ты кто вообще такой? Тот, кто может помочь. Пытаюсь понять, что с электричеством. Что-нибудь знаете? Это секретная военная информация. Мы пытаемся понять, как попасть наверх. Давай, расскажи ему все, чего уж. Подробно? А я видел. Это что, тайна? А? Мы должны заставить эту херню заработать, вот и все. Мой коллега сильно упрощает, но суть верна. Судя по всему, электричество вернулось, а это, похоже, подстанция. Мы и в корень. Благодаря им можно всему городу вернуть электричество. Нам дали приказ вернуть подстанцию в эксплуатацию. Короче, снова ее включить. Увы, без альпинистского снаряжения попасть к ней будет трудно. Ммм, я ж курю, это миротворцы. Миротворцам нужно электричество? Что будете с ним делать? Использовать? Сам как думаешь? Господин, похоже, интересуется, что будет, если электроэнергия окажется в руках миротворцев. Все верно, все верно. Ответ относительно прост. Кто владеет энергией, тот владеет городом. Ах, вы за засранцы. Пол. Мне не нужно снаряжение, чтобы туда забраться. Я заберу себе снаряжение. Хочешь помочь? Ты окажешь миротворцам огромную услугу. Эй, мелкохуйцы! Чего? Выгонит всю Останется только спалить ее! Что он там сказал? Вроде что-то там про свою мать и козла. <свистит> Тупые миротворцы! Мы заберем ваше электричество! А я не приделах! Андрей Пацаны, я не приделах, я пошел. Давайте, я пошел, а, запущу подстанцию, вы там это как вот, Пока их раскатаете, да? А чуть-чуть. Вот, смотри, он как уверенно ко мне идет. Так, пацаны, давайте, давайте, я за вас болею. На кого ставишь? Ты чё в меня кидаешься, олень, что ли? Да, правильно, правильно, лещай ему. Ладно, я так и быть помогу чуть-чуть. Я прям чуть-чуть помог. Нормально. А ч у него с головой видел, что а! Ах ты, сучок! А они что, завалили, пацана? Я же мог его спасти, да, если бы я вмешался, никто бы не погиб. Ну ладно. Я как бы не при делах. Нормально, нормально. Давай по очереди. Я, я удар, ты удар. Вместе мы один удар. А зачем отвернулся? Спиной не поворачиваться к врагу? Вот так, вот, блин. Так и что дальше? Ну давай этот, этот. Вот так, вот так. Сейчас, аха, блин. Сейчас, ахаб, бородуля. Я, я это какого Я полон сил, парень. Меня не победит Давай-давай-давай, я его отвлекаю, я его отвлекаю, давай, давай-давай, капец, вообще, просто, а вы думали, вас, вы думали толпой напали, что все можно, что ли, нормально, вот это физика была, детонировать взрывчатку, чего, какую взрывчатку, откуда это я сделал? А откуда у меня взрывчатка? Вы что, упали? У меня взрывчатка была? Да? Я даже не заметил. давай, рассказывай, это какие-то ренегаты. Кто? Где научился так драться? Я Эйден. Меня воспитали улицы. Эй, парни, знаете шутку? Что сказала пуля челу, в которого попала? Ш... Что сказала? Что сказала пуля челу, в которого попала? Я хочешь новую дырку? Просто мимо пролетаю. А, во-во-во! Да-да-да. По-любому вот так вот. Просто мимо пролетаю. Ты отрубил ему конечности мачете, тав. Технически мачете холодное оружие, а пули нужны... Я рад, что ты цел. Вашему другу не так повезло. Ага. В последнее время их присылают сюда сразу после учебки. Или даже минуя ее. Новобранцы, пушечное мясо. Так считает командование. Хватит, не таф. Прикуси язык. Конечно. Но ну, друг, еще хочешь забраться туда? Не за бесплатно, конечно. Мы щедро платим специалистам. Почему бы и нет? Если понадобится помощь, использую рацию. Аглот шарит в электронике. Нет, а Но прикол отсюда в чем? Я не смогу оценить уровень повреждения аппаратуры. Аглот, настоящий док в электронике. А будет выбор, кому отдать электричество а -а -а, миротворцам да или, он, да, или жителям? Так я и полез. Да. Вы это не мешайте специалисту. Я же видел, где можно залезть. Сейчас все будет, пацаны. Нет. Главное, чтобы мне выносливости хватило. А так-то... А так-то без проблем. В принципе. Бляха, ползти, правда, пипец далеко. Может есть другой выход? Да, да, да, да, да. Просто смотри, ползти прям реально очень далеко. А, ну мне до лестницы надо доползти. А там, в принципе... Давай попробуем. Если что, я этим парапланом себе давай давай давай давай давай давай а я не доползу не хватит а! я умер нет капец блин нет там я не доползу вообще никак давай думать давай думать где тут еще подъемчик есть может как-то отсюда можно будет я рад за контейнер с ингибиторами а, -а, -а. Так есть еще куда проще вход. а, -а, -а Ну ты, ты, ты бы так раньше и сказал. Короче, я же все рассказываю, все никак не дорасскажу. Ой, может тебе как бы и не интересно особо. Но но, но! но я расскажу. Как бы, а может тебе неинтересно, а кому-то интересно, ну, кто знает. А -а Собирался еще вчера сесть записывать, как бы вчера еще уже к вечеру получше был, но. Но ты молодец! А, отвлекся, отвлекся. Ты меня отвлек. Ну зачем? Ну ладно, ладно, я тебе это прощаю. А, короче, а, сел записывать. А у меня Сонька, короче, обновление выдает. Обновляться не хочет, выдает ошибку. Ну я лезу как бы смотреть, чего, кого, зачем, почему, а, откуда такие проблемы. И выяснил, что это дело в дисководе. Давай разбирать Соньку. Как бы разобрал. А там шлейф слова Ну, в смысле, вот шлейф, который подключает материнскую плату к, к дисководу. Там, короче, у... вот. Я рад. Ты что там? Ни хера, интересно. Очень спешил, когда отключал ее. Полагаю, что разомкнута главная цепь. Найди кабель и подключи источник питания к передатчику. Это восстановит цепь. Угу. Ладно. Ладно. Электростанция один из двух типов объектов города. После запуска электростанции вы сможете передать ее одной из фракций и тем самым изменить распредели... распределение города. Чтобы запустить электростанцию, необходимо установить соединение между генераторами. Найдите рабочих генератор с зеленой лампочкой и подключите их к нерабочим с красной лампочкой. Электростанции снабжают электроэнергией различные объекты в области, например, распределительные щиты или витрины. Ясно? А, так, что я рассказываю? Вон вот тот надо подключить к этому. Все, окей, окей, сейчас подключим. Сейчас подключим. Урон, инъектор, да я верю, он где-то здесь. Я нам, наверное, а вот, кстати, это номер два. А ну пошли. Номер два к номеру два пошли. Я, я же взял? Я взял, нет? Нет, не взял. А почему я не взял? Ну, все, потащили. А, типа, мне еще и мет... Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть не пролетел. Мне, типа, может, еще и не хватить? Да ладно! Блин, не хватает. Это надо пути сокращать. Ой, ч ⁇ микрофон так близко-то? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну ладно. Я тебя понял. Чуть-чуть! А ты нафига! Отпустил-то Типа так не канает? Ладно угу. А если вот так? Да все равно не дотягивается Что ж такое? А так он не, это, не хочет тянуть А как сделать-то? Да? Как сделать тогда? Как протянуть кабель? Ну вот смотри. Разумно, конечно, вот так вот, типа. А чё? А чё ж он тогда отпустил? Не понял. Все, все, я здесь, здесь, здесь. Как подключить? А, все вижу. Нормально. Так, по посреди комнаты, знаешь, так кабель протянул, блин. На... Так, а где-то внизу ингибитор, да? Так, ну мне вниз надо, там я видел внизу эту штуку. Забаков нету, а то он там, блин. Так деньги ответь! Я Ё. здесь, да, тогда. -да. Я на подстанции, подключаю кабель к передатчику. Все оказалось не так-то просто. Уверен, что справишься. Встретил миротворцев, они не могли добраться до подстанции. Так вот почему ты молчал? Ты бы их видела, они такие милашки. Ты знаешь, что это может дорого обойтись, да? Миротворцы. Они ничего, но не из тех, кто помогает людям по доброте душевной Это я уже Без понял Без них я бы не справился Кроме того, они внизу, а я наверху Трудный выбор, да? Я имею в виду, да пошли они нахер У них есть свои люди А, а ха -ха -ха. что народа? Кто-то должен быть на их стороне Я что, мировой, мировой герой? Мировой герой, хм. мировой мститель И я подумаю Только не слишком долго, Слоупок По ни хера себе! Я уже закончила, а ты все еще возишься да. Эйден, ты что, не знаешь, Снова кто такой Слоупок? А -а -а -а -а -а -а -а Он не знает, кто такой Слоупок. Ты знаешь, кто такой Слоупок? Да, по-любому знаешь. По-любому знаешь, это что за покемон? А? а? Хорош, я вообще не ожидал. Это, это нифига, она как бы смотрела покемонов, получается. Заперто внутри. Ладно. нибудь хреновина вылезтит. Это я уже понял, как подымать. А, так рассказываю, значит, а, сел записывать, да, там на Соньке все, все дела там, а, и короче, шлейф, да, сломан, все, я тебе это рассказал, который подсоединяет материнскую пла плату к приводу, как бы, ну да, сломан и сломан, думаю, а, у меня же вторая Сонька есть, четвертая, я думаю, разберу ее и возьму пока оттуда шлейф, обновлю систему, потому что без обновления он ничего не дает сделать, он как бы вообще ничего не дает сделать, обновить ничего ничего вообще ну в смысле прям как бы просто тупо соника даже активировать как основную ее не могу а, поэтому поэтому что я делаю что я сделал а, а что так... да, ну что такой короткий то ну -мо. сюда могли бы хоть длинный дать до да, спрыгнетый а, короче Решил разобрать тусоньку. Включил. Что дальше? Включи блок управления. Он в диспетчерской. Уже иду. Твоя помощь вклад в повышение безопасности города. Я говорю это, чтобы ты понял, что тебя ценят. Ага. И понял, насколько это важно. Угу. Ладно. Спасибо. Наверное. Короче, решил разобрать тусоньку. Залез, разбирать, а там у винта блока питания шлейф э, этого. Ой, шлейф, Слизан на этот. Какого. У резьба ну, поехали -э резьба <плево> слизана и я не могу выкрутить блок питания а без него вообще ну если его не выкрутить если его не выкрутить то как бы я не могу добраться до этого шлейфа что заказал блин шлейф с другой <плево> это какой заказал шлейф с зона, блин едет едет блин через две недели будет Ага прекрасно что <плево> такое <плево> <плево> И чего мне дают миротворцы? Автомобильные ловушки. Это я знаю. Это типа я то, что не улучшал, но снова улучшаться будет. Подушки безопасности. Выж... А, выжившие размещают подушки безопасности во всех подконтрольных зонах. А, это куда приземляться может безопасно? Ну давай, раз я начал вы... за выживших топить, что нам это... За миротворцев тогда... Да? Ну раз мы начали уже, что? Простите, там, пацаны. Так получилось. Не обесуйте. Так. Ну и, короче. Пришлось вчера перекидывать сохраненный... <сёк> а, что такое вот-то? А там... Она как-то... Она как-то подкатывает Это ко мне. Может стать началом прекрасного. Да. Она подкатывает, прям жестко подкатывает. Так, ладно, стоп. Так, оп, так, аккуратно. Шутка, Свет во тьме. <смех> Отлично. Так, я хочу за ингибитором сходить, что-то я его не нашел. <смех> я рада, что ты рада. Что тревожит. Меня тревожит, что парашют не раскрылся вовремя. Ну, ладно. Ладно, ладно, умер и умер Ну, с кем не бывает а, И, короче, пришлось вчера перекидывать здесь хранения С одной Соньки на другую Вот, перекинул Где ингибитор-то? А! Ну вот так, надо было сначала ингибитор забрать а, И все, вот поэтому сегодня только сажусь записывать Так бы еще вчера бы сел записать Но так только сегодня Понимаешь меня, да? Открывается? Так, и что? Никуда не проведет это? Жальька, жальька. Я думал, какой-нибудь секретик сейчас найду. Э, -э, э тихо, тихо, тихо, парень. В Тарзана переиграл что-то. Так, как выйти? Сейчас как выйду? А, там завален главный вход, ладно. Могли бы уже развалить и нормально здесь жить бы на станции. А то вокруг окопались. А ч, миротворцев вы выгнали? А а здравствуйте. И... Так, давай торговать. Все, все зависло. Кошмар, кошмар. Прокачай свои возможности. Давай. А, зараженное лезвие. Пять тысяч. Ты чё, дурак? Ты чё, дурак? так пойдем продадим у нас дофига всякая шляпа так что? так так да встаем клиент пришел а, продать продать продать продать продать лопату вот эту продаю у меня есть лук кстати хороший сантехник э, может сделать из трубы все что угодно это да так но ну, у меня нет стрел так ну вот эти оружки у меня 18 Ну вот что она мне 29, 31, 31, 28, 30, 26. До свидания. До свидания. Так, монетки, чё? Ну, это просто отвлекающие маневры. Приманка. Так, а оборудование. А, это все у меня стоит. Угу. Снаряжение. О, у меня какие-то легендарные очки есть. Да. Надо надеть. Так, ну мне вот эти, допустим, вот эта майка мне нахер не нужна, да? А что такая? Не понял. Она же... Она же вот типа второго уровня. Расходует выносливость паркур. Эффективность лечения. Радиус чутья выжившего. Урон паркурные атаки. Скорость восстановления здоровья. Ага. Урон от оружия. Так, понятно. Ага. Так, ну ладно. Это не важно, мне вот это продать надо. Сколько? 7 тысяч? Что могу купить теперь? Что я могу купить? Я могу купить коктейль молотого. Это что? Временно снижает урон от эффекта шока. Бинты за 60. Что-то какая-то шляпа у нее продается, прям лучший вкус коз. сейчас козы было. символ статуса я боюсь тратить все все свои деньги на так дальше дальше дальше что я могу сделать вот стрелы я могу делать огненные стрелы ядовитые стрелы зараженные стрелы зараженные стрелы и ядовитые стрелы чем отличаются или зараженные стрелы это против зараженных модификация оружия я вообще не понял а, прикол от модификации оружия Типа усиление атак, ты ставишь ее только на одну оружку. Не знаю, что-то я как-то, что-то я как-то даже и... и не знаю. Параплан, военная техника нужна. Ага. Я могу метательные ножи лучше, могу бинты улучшить. Бинты мы часто используем, время применения 3 секунды. Мне хватает. Давай улучшим бинты. Теперь мне ничего не хватает. Ясно. Нужно зараженных больше гасить. Ну, блин. Постоянно с, с зараженными махаться тоже такое себе удовольствие. Это ж с ними ты сражаешься, потом ты с них лутаешь. Они Ладно. Вы... Вы слышали, а, поехали дальше. Так я рассказал, да, историю. Опять растянул на полсерии историю тебе, блин. Это что? Лавка. Ой, Ой, что? -то... что -то? Нос уже забиваться начинает Не могу Добрый вечер Мне в другую сторону, по всей видимости О, шипы, кстати На шипы пойдете? Ой, да вы пока дойдете, блин, я уснул уже 10 раз Надо, бежим Опа, опа -оп -оп -оп. Твою мать <laughs> Я кружку разбил Косяк вообще! И чай разлил. Блин, беда. Беда. Ладно, надо сделать перерыв. Надо сделать перерыв. Так, тихо, тихо. А, Помыл -по полики. Помыл полики. Ну, как бы, ну все, но. А кружка от этого че? А кружка от этого не восстановится никак. Шопа побита, не восстановится. Танкции намного больше. Вот бы их все запустить Ага, сейчас Не-не-не-не Не-не-не, я не согласен Может запущу и другие М -м -м, Вообще не факт, Эйден Прям не факт, прям от слова совсем не факт <плёжный> 12 метров Далеко? Уже 11 Опа, стелс Оба-на. Минус. Тихо-тихо-тихо. Не тревожим, пацанов. Он уже ингибитор, я вижу. тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо Спокойно, Спокойно. Б... Ты тоже спи. чего это подорвался? Рано еще. Будильник еще не играл. Отдыхайте, пацаны. Нормально, зачистку провели. А, значит, что? Кружка от этого не восстановится никак. Срочно нужны новые донаты на кружку. <laughs> новые донаты, как будто они вообще были. Все рано, рано для такого. Вот мы запустим, тогда и подумаем. Тогда и подумаем. А -а -а! Да пошел ты! Стоит он к стенке спиной и не подойдешь к нему никак. Совсем охерел. Есть что? Пусто. Есть что? Металлолом. Есть что? Пусто. А нафига я вас вырубал? Тряпки. Ну-ка, подвинься. Ну, ладно, не двигайся. В чем проблема? Сишки. Так, я могу прокачать уже, по идее, что-то. У меня, кстати, серия началась с момента, где мы в метро попали. Так, ладно. А -а -а, как прокачиваться? Как-то так. А, та -та -та, та -та -та, дневник. Ну, переключайся. А, вещи, ремесло, навыки, да? Так, а, хпшечка или выносливость. Ну ладно, давай выносливость сейчас прокачаем. Мне еще один нужен, чтобы прокачать еще что-то. А, и у меня есть одиночку, одно очку боя и одну очку паркура. А я про это забыл вообще. Теперь вы можете падать с больше высты и без вреда. По-моему, я это качал, нет? Не сохранилось. Ага, вот это я тоже, по-моему, качал. Или я вот это качал? Нет, вот это увеличить скорость бега, чтобы временно... увеличьте скорость бега и перепрыгивайте через большие препятствия. Вот это я увели... качал. Ускоряйтесь, преодолевая сложные препятствия. Спуски, доски, трубы, отверстия в стенах. Ага. Быстрее перемещайтесь по уступам, это ж прекрасно. И еще вот это доступно сейчас. Бегайте по вертикальной поверхности. Оу, да? Прикольно. Ну давай вот это... Очень долго навыки качаются. Че у меня вообще прокачано? У меня прокачано, уворачивайтесь во вовремя, чтобы оглушать врагов. Идеальный блок оглушает противника. Наполняйте мощную атаку. Сейчас у меня доступно, получается, используйте атаки врагов, чтобы отбросить их в сторону. Херня какая-то. А блокируйте летящего снаряда. А, -а, а, да, есть такой, я же блокирую. <rak> <realized> во время блокирования протараньте врага и повалить его на землю. Нажмите квадратик при блокировании. Быстро спратитесь с врагами, не подозревающими об опасности. Требуется нож. Нет у меня ножей. А, проводите мощные атаки, которые наносят урон всем ближайшим врагам. О, хорош. А, выполняйте мощные атаки, находясь в воздухе. Удержите LR-2 во время прыжка или падения. Ага. Увеличив, а, увеличьте точность стрельбы из всех видов стрелкового, стрелкового оружия. А это что? Наносит врагам мощный удар ногой, когда падаете на них. Находясь на высоте, посмотрите вниз на врага и удерживайте L1. Давай попробуем. По приколу было бы. Мне нравится на картинке, как оно выглядит. Поэтому используем это так. Что в ремесле у нас? Могу что сделать? Могу создать. Создать максимум. Давай. Нормально. Так, ножи. Может ножей жахнуть? Риманка, коктейль молотова. Могу же создать, да? Тряпки, алкоголь, все есть. Давай. Давай еще. А, так у меня их дохерища. О-о-о-о. А че же я этим не пользовался? У меня есть стрелы есть. Перья. Ну, давай я сделаю. Металлолом это, короче, как эти, как осколки в харайзене. Так, давай еще чуть-чуть отмычек, я на всякий случай сделаю. Давай до двадцаточки и все хватит. Так, а... -а, -а тату -тату, это здоровье. Постепенно восстанавливает небольшое количество здоровья. Мед, маг, давай. Так, дальше. Приманки мне не нужны. Вот молотов я бы еще сделал. Давай наши еще сделаем. Пусть будут. Что, они всего лишь из тряпок и металлолома? Тут заточки какие-то они а ножи? Все. Нормально. Вот это я сейчас создавал, Вот это да. Вот это я сейчас наделал. Всякие штуки интересные, да? Нормально. Что дальше? Дальше полетели. А где они все хранится? Ножи. А где молотов взять? А где я возьму? А молотов-то нет. Секундочку. Ладно, еще, се еще секочку. Секунди секундюлечку. А, вещи. Вот так, наверное, да? да а за место вот этой приманки. Не, за место монеток бесполезных можно поставить молотов. Вот. Как-то так. Молотов, ножи, приманки. У факел. А это что? Бросьте, чтобы создать громкий шум и привлечь сбить с толку зараженных. Но это, это по стелсу, в принципе. Кусак и разносчиков. Да и ладно. Нормально. Так, вот здесь пустует место. Ну-ка. О, давай возьмем лук туда. Да? Нет, нет, неправильно. Лук должен быть каким-нибудь последним. Вот так вот. Оп, да, все. А, по урону. 31, 29, 31. А, что у нас вот эти? 28, 30, 30. Ну, это запасные будут оружки, пускай. Все, в принципе. Тут меня все устраивает. А что, разные пинты? А, это типа слабенькие, а это сильненькие, А-а-а. Ну да, тут есть хилка, кстати, одна. Я ее сделал. Ну все, ладно, нормально. Погнали. О, вот надо чекнуть. Как? Че ты сделал, дурачок? А как стрелять? Просто натягивает сам? А прицел? Бородули, что ли? О, больно, да, наверное. Защищаться? Как, как целиться? Просто он бросил факел какого-то хера на R2. Он что, на R2... А, на R2 это применять предметы. Ладно. Так, а мне тогда нужно поменять оружку. Давай. И все, полетели. А вот так можно? L1. Там, типа, находясь сверху, нажимаете L1. Ой, хорош, да, работает. Сейчас я сейчас залутаю и валю. А, пусто, черт. Я думал, с него что-то упадет, потому что он там что-то третьего уровня, по-моему. Полетели. Нормально. Врываюсь. <смех> Здравствуйте. Это я удачно приземлился. Кто попался? Я попался? На кого? А ты где вообще? Где вот этот человек с этим... С грязным ртом, который говорит такие всякие пакости, а? Вот, Все, блин, а это теперь парашют у меня... Постоянно на кнопку жмется. Я просто привыкаю, чтобы. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Это же специально вот для этого было создано, чтобы вот так пролететь. Я верю. Ай! Башкой стукнулся. Ничего бывает, а это ничего страшного. Не первый раз бьемся башкой, жопой обо все. Не страшно. Переживем. Тебе пацана подать. Да вон, вон, пацана, забирай! Да вон забирай, пацана! Забирай, пацана, вон он. На, иди забирай. Вон он упал. Иди бери. Вон иди, бери. Забирай, забирай, все. Иди. Иди давай. А ч у то Это что? О, поехали. Мне даже куда-то сюда и надо, да? А, ну да. Фигась. Вот это удачно, я заметил. Так, все, двигаемся по сюжету дальше. Что у нас? Время нормально? Блин, нос забивается, кошмар просто. Дайте поезд, мне а? вздохнуть. А, блин, чай-то кончился только что. Опа, музяка. Ну это как базар. Только рыбий глаз. И чё? Что осматриваемся, тогда? Где Луан? Луан, ага. Луан, слышишь? Луан, да за ту силу уже надо осмотреться. Ну, конечно. Сейчас найдем какого-нибудь типа, который нас а все здание рекламные щиты, фонари, Ладно, здравствуйте. Не видели? Видели. Она вечно тут крутится. А сейчас? Ой, постой. Ты про сегодня? Прости, у меня от волнения все перепуталось. А что ты разволновалась? От волнения, Чего она переживает? Одна Пацаны. Это были миротворцы. Пацаны. Простите, не видели, Лоан? Не видишь, мы разговариваем. А ты че такой дерзкий? Вы миротворцы? Чего? Я всего лишь еще друга. Лоан? Ты знаешь, что делать, если поймаешь тигрицу за хвост? Скорее всего, она где-то снаружи. Но можешь поинтересоваться в баре. Спасибо. на куски Чмошник. Чмошник. Эх! Привет. Я ищу Луан. Не знаешь, где она? Воу. Только была здесь. Бу. Шею не свернул? Славно. Ты что ко мне подкатываешь, а? Это а кто? Шуза травник? Это он? Гаджа, о котором ты говорила? Да, Ньюр. Я много о тебе слышал. Так. А я тебе не слышал. Про... Про... Это правда, чистая правда. Ха. А я впервые о тебе слышу. Мы идем к Фрэнку? Наглый сукин сын. Интересно, как ты запоешь, если тебе язык отрезать. Отварим ну попробуй. Дело. О чем ты говоришь? Что, друзья Луан, мои друзья? Даниэр говорит, что для подачи электроэнергии нужно включить другие подстанции. Я вообще потерял мысль. Давай. Хера себе шот, блин. Вы знаете, что шот это вот такие вот рюмашечки, а не вот такой стакан 50-литровый, блин. Шот. Электростанция работает, но вот кабели уже никакие. Так. А трофеи и струиты. Мышцам нужна тренировка. Пойдем. Комната Фрэнка вон там. Сначала разберемся, зачем Вальц вообще включил свет. Раз встречи, Гаджо. Будь осторожен. Что за Гаджо? Я вообще в какой-то момент не э, не слышал? потерял мысль там чего-то. Типа я сейчас отрежу тебе язык, маленький гадюнаш. О чем речь? Типа а надо включить подстанции? Мы что? Я вообще не понял. Видишь этих людей? Каких? В любом другом месте они вцепились бы друг друга в глотки Но они здесь Здесь они ведут себя собранно и спокойно Из-за Фрэнка mm -hmm. Он был ночным бегуном и его уважают Здесь все ему обязаны а -а -а. Включая меня ну вот она, Если бы бегун. не он, я была бы не здесь А где бы ты была? В темной зоне, кусакой а -а -а. Или в притоне, обдолбанной Фрэнк поможет нам ты тоже можешь на него рассчитывать, поверь. Ну ладно. Готов? Вперед. Пошли. Ты первая. Ты меня не наебешь, Рейвик. Фрэнк! Они перебили нас. Одного за другим, как ебаных кроликов. Фрэнк? Фрэнк, это я. Проснись. Ты как уходит, делаешь? Мешаешь мне поговорить с... Сап... Рейвик давно умер, Фрэнк. Соберись. У тебя гость. И кто это? Королева и Англии? Я чё должен раскланяться? Это Эйден. У него есть ключ доступа в ВГМ. Это им Вальц включил электричество в городе. Рабочий ключ в ЭГМ? Пиздишь. Покажи ему. Где взял? У одного из людей Вальца. Значит, ты человек Вальца? Полегче, Фрэнк. Он на нашей стороне. Мы думаем, что на нем есть данные об экспериментах в больнице. А, так ты еще надеешься узнать, почему Вальца погонял тебе детство? Ладно, я скажу тебе. Готово? А, а, потому что он сраный псих, ебнутый на всю башку. Это твой святой грали ковчег Завета в одном флаконе. Довольно? Эм. Эйден, да? Да. Теперь вам слоан, лучше съебать отсюда нахер. Я должен подумать о более важных делах. А, -а, -а. Ну <смех> давай. Удачи тебе. Так, Эйден, давай не будем бузить. У нас бы все получилось, если бы этот так пришел к телецентру. Ты был про Сраный предатель. Без него мы были как дети, вышедшие с рогатками на танки. Плюнуть на все и увезти Мы не закончили, Фрэнк. В нем информация о том, кого я ищу. Надо как-то ее прочесть. Это сраный ключ, а не дневник. Им можно открывать двери, включать электричество. Но сам по себе он бесполезен. Его нужно куда-то вставить. Я бы сказал, куда тебе его вставить, но лучше свали. У меня от тебя башка трещит. Рейвик. Ах ты ублюдок. Почему ты пошел на это задание? Все пошло Я... не так. Столько людей. Столько замечательных людей. Ага. Так, ну плюнуть на все. Мы же ищем сестру. Не, мы можем сейчас просто получить по лицу. Луан говорит, только ты сможешь помочь. Луан, что только не несет. И знаешь что? В основном всякую хуйню. Она наркоманка, которую я подобрал на улице. Ясно. Бывшая не наркоманка. Веришь, мне ее спроси. Она сама тебе все расскажет. Толку-то от попадания на этот этаж. Мы были в куче дерьма. Ничего не вышло. Может, эта башня никогда не была и не будет захвачена, понимаешь? Мы все, блядь, сыграем в ящик, и тогда будет круто. И ты тоже заткнешься. Я не для того проделал весь путь, чтобы ты вот так меня отшил, Фрэнк. Ты проделал весь путь, чтобы поговорить со мной? Ну, папам-парапам. Поздравляю, ты еще больше неудачник, чем я. А теперь съебись уже отсюда! Видишь, Рейвик. Он способен раздражать меня почти так же, как ты. Заткнись! Тебе слова не давали. Блять, Рейвик! Перестань извиняться за этого предателя и отрицать итог! У него все кукуха поехала, да? Ну все. Ключевой выбор. Фрэк Давай, драться! Тебя. Вернись! Отъебись, малыш! И раз уж съебываешь, захвати с собой Лоан. Все, я закончил. Че, вообще ничего не дало? Лоан, мы здесь закончили. Пошли. С этим ключом Вальц врубил электричество впервые за 15 лет. И не думаю, что он это сделал по доброте душевной. И тебе похеру? Фрэнк, соберись! Ты был легендой. Командиром, блядь, ночных бегунов. Ты вообще это помнишь? Тот Фрэнк умер, Лан. Он погиб с другими у Телецентра. Нахера Вальцу включать электричество? Не спрашивай, я не знаю. Но если ты ищешь базу данных в ЭГМ, тебе нужен терминал, чтобы получить к ней доступ. Дело в том, что я не знаю, где его искать. А те, о которых я знал, наверняка не работают. Но, хорошая новость заключается в том, что, наверное, скоро мы все умрем. Почему? Будем. А теперь съебитесь из моей квартиры. А, это твоя хата? Чертов алкаш. А мне? Что такое? Ты слышал? Кипиш. Типишь назревают. Что-то случилось? Кто Посмотришь? напал? Тыж, миротворцы. Я тебя прикрою. Боже, Давай. Это невозможно. Бога, что случилось? На помощь! Где же миротворцы? А Всем нет. Ренегаты в централ луп. Повторяю. Ренегаты в центре. Окружают рыбий глаз. Кто-нибудь слышит? Прием. Выходите, крыш, Рейден что-то на тапок дал, как будто это, как свалить отсюда собрался. Че? А! пты заново. Ч такое? Ч прогружается так сюда? долго? Опа, я защитился. Иди сюда. Иди сюда. А шо лагает. Охерел, что ли? А ну иди сюда, мудак. Сейчас, аха. Копь! Ты ч? Ты мудак, что ли? Тихо! Я защитился. Сука, больно! Помогите! Так ладно! Ладно, собаки! ща ща ща ща, -ща. я подлечусь и приду. У меня, знаете, что есть? Сволочи! Ща, ща ща ща ща я вам дам, блин. Сейчас я вам дам прикурить, падла. Нормально. Мне нравится. Так, теперь я беру лук и решаю пострелять чуть-чуть. Ой, не та! Ладно. Нормально. На в булку тебя. Кто в меня стреляет? И ты, что ли? А, я и своего поджег еще, да? Я тебе сейчас макушку отстрелю, я предупреждаю. Я предупреждаю! Макушку отстрелю нахер. А -а -а -а Ай! <звы> да Пошел! Да стреляй я Да я не в того стрельнул! На с, ней. с какой пушкой? <сосвязь> Кого? Где пушка? Ёп твою за ногу! Нихера себе куда бежать! Бегу, ладно. Есть как-то быстрый способ добраться? Ладно, да пофиг. Я вообще тупой, походу. Как по-другому попасть? Наверх надо. Мне надо наверх. Так, ладно, погнали. Оп! Ладно, ладно. Есть контакт. На ту сторону. Оп. Ай, это не уступ твою за ногу. Ладно, ладно, пойдем по старинке поползем. Поползем по старинке, ничего страшного. Так, оп. Да ты-ты-ты цепляйся, что ли. Я бегу-бегу-бегу-бегу. Высоко тут не подняться. Есть где-нибудь? Я не один. Да что ж такое-то? Офигенно. Твою за ногу! Я-то думал, он доцепится, он взял вниз улетел. Обидно. Ладно, бегу. А, мне даже маршруту сделали, да, как бежать? А, типа так вот, да? Ну ладно. Ну я видел этот трос, но ну, а чё толку с него? Типа через здание? Ну, типа и чё? Вообще не вкуриваю, если честно. Так вот. А. -а. Ну я это не видел. Кого? Так, дальше иду. Дальше просто наверх. Так, я здесь. А! -а, -а! Ты подонок! Откуда ты-то здесь взялся? Пацаны, ну нос нахер! Так, в костер иди. Иди, иди, иди, иди, иди, иди, гори, гори, гори. Вот это я разнес, вот это я сейчас сдал, маха. Так выключай батарейку. Она же горит, Эйден, ты пальчики по под это. Пронесло. Эйден, тут еще внизу. Да кого, ну зачем? Это я сделал, это не я, я такого не мог с людьми сделать. Где внизу? Внизу он там? Ладно. Я лечу. Лечу на выручку, лечу. Иду, иду. Я здесь. Я ваш спаситель, Эйден. Здорово. Ать Ни, ни в кого нельзя. Ты чё Так, идем, идем, идем, идем, идем вот сюда на бочечку. На бочечку идем. Да вы заколебали! А -а, -а, -а, а, а, пиздят! <связывая> да я вообще устал от вас. Иди сюда, вот сюда, все, все. <связывая> от это, это я <связывая> рано. атаковали. <связывая> Ладно, плохо получилось, плохо. Ну, давай, давай, давай, давай, быстрей, скорей, скорей, скорей! Меня в этой игре очень часто убивают. Вообще, заново бежать на крышу. Ты дурачок. Нет, не надо. Ладно. Ну, хоть так. Ну, чё, пацаны, давайте заруба. Я, я верю. Ага, ага. Так, так, так, так, так. Кво ты бежишь? Да как хвост? Ай! Да, не, он вообще какой-то, это как, угашенный Идите вот нахер Постреляю пока На еще А вы че? Остановись, дебил! Ему вообще похеру, я понял Он вообще угашенный какой-то Да ты собака А! Я понял. Да, все, все, все, все, все, все, все, больно. Пацаны, мне нужно это. Пере, пере, перерыв. Перерыв, перерыв. Э, это какого? Первый раунд за вами, ладно. А -а -а, долго, как же долго лечится. Я себя в тупик загнал. Ладно. Подходите, кто первый? На еще. Все, все, все, мне страшно, я не пойду. Ладно, кидаюсь ножами. Куда ты обходишь-то? Вот этот пока не встал, пока не встал. А? Еще пушка. Да давай, иди отсюда. Так, так, так, так, тихо, тихо, тихо. Да ты же почти ушел, все, уходи. На каком западе? Еще пушка, да вы что, угораете? Сколько можно там меня эксплуатировать? Я вообще просто за сестрой пришел. Так, ладно, полетели. Не долечу, ладно. Так, вот аккуратненько, оп. Блять, еще одна пушка на юге. Они хотят взорвать рыбий глаз. Да вы че, прикалываетесь надо мной? Или че? Иди отсюда. Да ты же ушел! Почти! Иди нахер! А, -а, а! Со спины! Как шакал! Пацаны, мне тут бить нечего со злости. Кружка это уже все, до свидания. Капец. Ладно, бегу. Да-да, молодец. Как-то научился бы это как какого... у. смягчать падение, эйда. Лечу, лечу. Как-то отвратительно я полетел. Вообще прям Блядь, ужасно. Еще одна пушка на юге. Они хотят взорвать я сейчас еще и не успею, блин. Давай, ползи, ползи, ползи, дорогой. Что? Глази оттуда, алло. Вы что че собрались, я не понял. Да добей его быстрей! Да, Дейден! У меня сил нету! Да сука! Силы кончились! Собаки, блин, я вообще ненавижу вас. Время уже, пацаны, заканчивать пора. Капец, это просто жесть. Уже вечер. <смех> Почему я один так это оперативно защищаю рыбий глаз, я не понял. Где армия, которая мне поможет? Где миротворцы, которые порядок и мир защищают, а? Полетели. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Блять, еще одна пушка на ютубе. Я успею. Они хотят взорвать рыбий глаз. Не дает, сука. Все, до свидания. Все, ладно, быстро, быстро вынимаем, пока Стро! никого нет. Да что, кто? Откуда? Ах ты, собака. Пошел вон отсюда. Все, все, все, вот это вырубаю. Так, это убрал. Козлы. Дальше, дальше, дальше. Куда? А я не долечу до туда, керосе. Ой, блин, ладно. Сначала сюда. Теперь туда. Капец, а как я туда поднимусь-то? Быстро и оперативно. А, вижу лифт, все, Прекрасно, прекрасно. Эйден, надо дотянуть. Надо дотянуть, Эйден. Давай, мой хороший. Так, срочно лечиться. А -а -а. Секу, секу, секу, секу. ты, давай. Давай скорее. Так ладно, у нас же это как у с тобой фишечка, что за... Одну секунду до надо заканчивать. Бомбу заложили за, за одну секунду. Так, так, так, так, так, ладно, пофиг. Все, молчу, молчу, молчу, сосредоточен. Какие миротворцы, пацаны. Тихо-тихо-тихо-тихо. Я, нет, я вообще не крутой, пацаны. А, их тут трое еще. а блин, ладно. Тихо. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Ой, да пошли в жопу. А! Блин, ладно, ладно, ладно, ладно. Ага, больно, страшно, да? Да некогда, пацаны! Да пошли в жопу! Все, давай, вырубай. Чего? Кто? Да пошел в жопу! Ну так, быстро, быстро, быстрее! Успел <смех> Блин, я чуть-чуть не успел Че он там стоит, стреляет Со своей пуколки, блин, я за его даже не заметил Ой, заново Серьезно Капец А тут только одна сейчас останется, да, пушка? Да, по-моему Ой, блин, а Блин, блин, блин, как же душно Душно что-то Ладно, полетели. Сейчас попроще, у меня сейчас времени просто побольше будет. Ну, блин, как-то миссия такая, на самом деле, какая-то глупенькая чуть-чуть. Как бы не дают мне шанса успеть, по большому счету. Ну хотя я почти успел. Практически. Да нормально, нормально все. Эй, как раз хватает до сюда долететь. Так, значит, там еще этот чепушило стоит, стреляет, да? Ладно. Тогда его в первую очередь. Ну, я разнес их фирично под конец. Так, так, так. Где он стоит? А, вон он, собака. Вот и все. А, еще и ночь наступила, прекрасно. А, тут никого нет больше? Ой, да короче, пока он идет нафиг, я его это вытаскиваю и все. Все. Готово. Они уже внутри. Это еще и не все. Уже иду. Вообще прям, я, у меня, я бы я пожестче -по сказал. Еп твою задого. Пролетел чуть-чуть. Ладно. Я бегу. А, 27 секунд, да, я бегу, ага. Беги скорее, да, давай. Беги, беги, беги, как последний раз. О, капец, как мне подняться? А, вижу лифт. Давай, давай, давай, давай, давай. давай, Ага, ага. А -а -а, 7 секунд. 6, 5, 4, не успел. Ну, блин, я же был близко. Я же был близко. Я пытался успеть. Капец. Сколько можно проигрывать? Твою за ногу. Ладно, тут надо типа параплан. Тут прям без шансов. Без вариантов просто. Главное добраться, главное добраться. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, нормально. Все, я здесь. Прям успел, прям сразу. Миротворцы многого обещают. А ты что там прет Иди помогай. Быстрее, мне. Я помогаю. Давай. А что Селена план не хватает? Как мне по яйкам ну, давать тебе нормально? Два. Отпусти его. Дернишься, он трон! Отпусти его! Фрэнк, да... Эйден, берегись! Ой, какой Блин. сильный дядька. Все в порядке? Проверьте, есть ли раненые и позовите медика. И убедитесь, что в округе не осталось он сказал, ни сказал привет одного от Вальца. Да, командир. Значит, ты, вальц, ты ренегаты на вальце работают. Ну что, Фрэнк, ты ты кто? Я все видел. Как тебя зовут? Эйден. Это миротворец. Если бы не ты, погибло бы куда больше. Давайте, парни, обыщите район. Сэр, у меня вопрос. Мы ищем базу данных ВГМ. Почти все их устройства не работают уже много лет. Зачем вам эта база данных? Сестру еще. С вашим опытом в городе вы должны все знать об объектах ВГМ. Нам с Эйденом нужно найти эти данные. Это, гл это главный у миротворцев. Ло. Это твой друг? Эйден? Ну, вроде того. Никогда тебя не слышал, Эйден. Откуда ты? Я пришел за стены. Это большой город, в нем легко. Да кого? Я пилигрим. Я пришел из-за стен. Значит, ты многое повидал. Наверное, бывал и в старом Велидоре, да? Э -э да. Что вы хотите знать? В последнее время там все сложно. Мы потеряли командира, а базарцы пытались отрубить нам электричество. Это не я. Говорят, что большую часть наших людей перебили или зараженные, или жители базара. У меня также нет связи с отрядом нового командира Айтера. Знаешь о них что-нибудь? Да. Мы нашли вальца, но надолел нас и сбежал что где в туннелях у автозавода вальц разбил отред я едва смог улизнуть я не должен был их бросать нужно выяснить что происходит что касается оборудования вгм поговори с лейтенантом роу если что-то еще и работает он об этом знает его взвод охраняет остров Калверт и район Нью-Даун-парка. Но из-за нападения мясника мы вырубили рации. Так что придется отправиться к нему. Передайте ему вот это. Что это? Приказ для него и других отрядов. Пошли, парни, уходим! Давай наружу. Поговорим. Правильно, да. Закрой дверку. А -а -а, Какой-то, ну, нормальный такой дядька. Среди миротворцев адекватный. Опа. Опыта дали. Трость дали. Шоковую стрелу дали. Армейскую аптечку дали. Написано, третий уровень должен быть сейчас. А как прокачивать уровень? Качаясь ингибиторами и выносливостью? Здравствуйте. Где ты научился так драться? Где? На улице. Когда был пилигримом. Выбора не было. Во время странствий, да? Ты чё ко мне подкатываешь? А? Ты когда-нибудь задумывался, как они сделали нас такими? Сильными? Скорее ебанутыми. Ну да, ебанутыми и сильными. Может выясню, когда найду мию Что дальше?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 Знаю, что в Старом Велидоре я вступил в конфликт с Айтером. Я взорвал ветряк миротворцев. Мы друг друга недолюбливаем. Боишься, они узнают, что ты сделал? Угу. Ты разве не слышал, что говорил Джек? Расслабься. Здесь никто не связан со Старым Велидором. А если такие и есть, к тому времени мы уже найдем то, что ищем. И будь на связи. Принято, партнер. Ладно. Давай на этом закончим, что ли? Вот так вот сюда сейчас встану. Бар. Вот, да, вот, будем на вывеску бара смотреть. Fish eye. Рыбий глаз. Все правильно. Как англоязычно правильно перевести. Fish eye. Подожди, рыбий глаз. Или это переводится глаз рыба? Там же должно. Чей глаз?